Но в настоящее время мы используем активно очень open Sky систему систему компас естественно движемся в направлении в связи с объемом перевозок очень важно сейчас финансовая составляющая это система управления доходами которую республика разрабатывает для нас дополнительно есть идеи по внедрению мобильных приложений которые очень интересны вот ну и дополнительный ряд вопросов Вопросов, которые сейчас существуют, на фоне того, что идет активное развитие IT-технологий, мы готовы сотрудничать, и проекты, которые прозвучали сегодня, по ним, конечно же, есть ряд вопросов, как по финансовой составляющей, так и по их содержанию, но при этом мы понимаем, что останавливаться нельзя, и мы должны расти и вместе с вами развиваться.